Народ, всем привет! Стала доступна новая механика, заработков материалов и прокачка оперативников без необходимости играть в саму игру. Обсудим, как этим пользоваться и посмотрим награды, а также что падает из этих контейнеров контракт. Кстати, надо было сразу водить эту фичу и, возможно, не было бы такого хейта по поводу материалов. Ну ладно, сейчас не об этом. Контракты будут доступны с 15 уровня аккаунта и на данный момент это не финальная версия. Контракты будут развиваться, поэтому пишите, чтобы вы добавили, либо изменили их. В контрактах разные задания, и можно подобрать тот контракт, который вам наиболее интересен и выгоден. Хотя, если честно, то мы будем выполнять их все. Теперь есть кстати, смысл покупать самых дешевых оперативников для выполнения контракта. Даже если этот оперативник вам не нужен и он вам не нравится, тут этот персонаж начнет привесить хоть какую-то пользу. Поставил контракт, пошел спать, проснулся, а он уже выполнен. Контракты бывают разных типов. Это бесплатные, за кредиты, за монеты и за премиум подписку. Выбирайте тот, что вам больше по душе. Контракты бывают ежедневные, раз в три дня и еженедельные. Возможно, что-то еще довернут, но пока это так. Контракты могут отличаться по классам оперативника, который подходит для его выполнения. Есть контракты с четко фиксированным классом, где надо отправлять на задание только штурмовиков и медиков. А есть задания с возможностью отправить кого угодно. Контракты разные. Где-то достаточно поставить оперативника с нулевым уровнем прокачки, а есть, например, где требуется уже шестой уровень оперативника, и, возможно, это не предел где мне понадобится оперативник десятого уровня. Цена контрактов в кредитах также разная, я видел ценник 750 тысячу, а на стриме засветили даже 2500 кредитов. Думаю, из-за монеты будет разный ценник, но я лично веду пока только за 100 монет. Премиум выполнения контракта разное, и зависит от награды и, как я понял, контракт за премиум аккаунт и монеты выполняется гораздо быстрее за счет своего малого времени на выполнение. В общем, чем дороже и выше требования, тем же жирнее будет награда в данном контракте. В принципе, это логично. Время выполнения может варьироваться от 2 часов до 48 часов. Ну и там награда будет явно жирная. Давайте обсудим, какие же награды есть в контрактах. Это кредиты, опыт, материалы, расходники и бустеры. Возможность получить больше кредитов – это отличная новость, но, к сожалению, кредиты будут не во всех контрактах, в отличие от опыта, который есть во всех контрактах хоть опыт это не самая востребованная вещь, но для прокачки пригодится. Самым ценным в контракте кстати являются материалы, это самое важное. Главное мы заранее знаем, какие именно материалы мы получим за конкретный контракт. Материалов слава богу не по 10 выпадает, а 30, 40, 100 и даже 130. Может и больше в зависимости от сложности и уровня контракта. Правда есть исключение. Это контейнеры за контракты, за прем аккаунт и за монет. В контейнеры, эти награды являются рандомными и нам неизвестны. По сути это такой же контейнер, который падает нам раз в день за премиум аккаунт. Давайте же Посмотрим, что с них падает. В принципе, мне сейчас упало 10 тысяч опыта на каждого оперативника и два контейнера, которые мы сейчас будем открывать. В первом контейнере находятся ресурсы. Кстати, в нижней левой части экрана можно посмотреть таймер обновления заданий. Так вот, давайте откроем первый контейнер. Как обычно, премиумный. 70-50-50, ничего нового, ничего удивительного. Также есть еще один вид контейнеров. Это контейнер с расходниками. Очень полезная штука как для игры, так и для прокачки навыков. Неплохая экономия в кредитах получает. Ну и напоследок нам падают бустеры на опыт и кредиты. В общем, награда довольно-таки вкусная. Если какой-то конкретный контракт вам очень не нравится, то за 450 кредитов вы его сможете сменить на другой. Единственное, что когда вы будете менять контракт на другой контракт, у вас останется контракт от такого же уровня, как и был. Контракт различается по уровню риска. То есть, если у вас был контракт второго уровня риска, то вы можете поменять его только на такой же контракт второго уровня риска. Вам не может выпасть больше, ну, точнее, вам не может выпасть хуже или лучше, чем этот контракт. Кстати, имейте в виду, что с прокачкой уровня аккаунта награда также будет повышаться, но и условия будут усложняться. Имейте это в виду. Количество контрактов может быть разным в разный промежуток времени, а также у контрактов есть срок использования, по сечению которого контракт будет изменен на другой. Имейте в виду, слева внизу будет таймер. Отправить можно как одного оперативника, так и несколько оперативников. Кстати, рекруты не в счет они для контрактов не активированы. То есть если у вас написано конкретно 2, 3, 4, то надо отправить у нас столько оперативников. Если у вас стоит цифра 1-4, то вы на это задание можете отправить одного, двух или трех оперативников, в зависимости от того, сколько вы хотите их отправить. На шанс успешного прохождения это никак не влияет. Любой контракт всегда закрывается. Стоит помнить, что опыт за контракт не делится между оперативниками. Если в контракте награда 10 тысяч опыта, то все оперативники получают по 10 тысяч опыта. Оперативник с легендарным скином, между прочим, приносит плюс 10%. Процентов к получаемому опыту за контракт. Жаль, что это не влияет на количество материалов или либо кредитов в этом контракте, только на опыт. Но для тех, кто уже подумал, что я добавлю 4 оперативника с легендаркой, спешу вас расстроить. Если добавить еще одного оперативника с легендаркой, то количество опыта, к сожалению, не возрастает. Потому что лучше такого оперативника отправить на другое задание будет гораздо больше толку. И самое важное, запомните, еще раз вам напоминаю, как только вы запустили контракт, оперативник, который участвует в этом контракте, на время его действия не будет доступен для игры. Считайте, что он ушел на задание, но если вам он резко понадобится, то, конечно, всегда можно контракт прервать и запустить его, поменяв оперативников. Но за все приходится платить. Во-первых, таймер сбросится в ноль. А во-вторых, вы потеряете все вложенные кредиты. Но зато получите того оперативника, которого вы хотите сейчас поиграть. Тут уже стоит задуматься, стоит этого делать или не стоит. Все-таки потраченные кредиты не возвращаются. Будьте внимательны при выборе бойца. Но если честно, было бы очень классно и матно, если бы разработчики сделали приложение для телефона, где можно было реально сидеть в телефоне и просто юзать э, поход своих оперативников не заходя в игру. Ну, естественно, такого не будет, но, если честно, было бы очень классно использовать такую офлайновую штуку. Ну что же, давайте в конце подведем своеобразный итог. Что я могу сказать? Механика очень классная. Зарабатывать материалы и кредиты стало еще гораздо проще. И по факту теперь прокачка ускорится, наверное, я не знаю, ну, если не в два раза, то почти в два раза. Особенно, если есть у вас премиум аккаунт, и вы не надо закидываете монеты. Естественно, я никого не призываю это делать, но если у вас есть прем, есть монеты, вам повезло, вы можете гораздо быстрее прокачать оперативника, ведь теперь уже не так сильно будешь страдать. Особенно мне понравилась фишка про смену контракта. То, что ты сменил контракт, и получаешь именно те ресурсы, которые ты хочешь. В общем, как я считаю, контракт это очень классная штука. Не знаю, как вы думаете. Напоминаю, пишите в комментариях, что бы вы добавили, что бы вы изменили. Например, там можно было сделать под конкретного оперативника задание. Да? Под конкретный например, образ какой-нибудь можно было конкретное задание делать. Либо там еще какие-то классные условия, либо многословий. Либо там какой-то контракт, там не знаю, на месяц, когда надо... Сделать контракт и периодически в него закидывать определенных там оперативников. Получится как небольшое такое задание на долгий-долгий срок. В общем, любые ваши идеи пишите в комментариях. Разработчики прочитают. Если идея классная, то это обязательно появится в этих контрактах. Ведь это все-таки не финальная версия. Есть к чему и стремиться. Ну с вами был Димон, надеюсь данное видео вам понравилось, поставили лайк, подписались на канал, оформили какую-нибудь там подписку и тому тому подобное, и не забываем, где ВКонтакте, где мы публикуем самые свежие последние новости. Пока-пока, увидимся в рандоме.